Знаете, я видел разные, я бывший строитель, и я видел разные здания, где просто смотришь на этот дом и думаешь, как он сможет устоять, любой ветер. На другие дома смотришь и думаешь, он выдержит бомбу. Знаете, такие стены толстые, из бетона. А другие, смотрю, даже нету, как бы, плейлуда, я не знаю, как будет по-русски, ОСБ если я ошибаюсь, и нету даже снаружи не поставлено, то есть нету креп, креп он не крепкий. Знаете, и мы, раз и дома я видел, и здесь, здесь говорится о том, что строим мы, из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сены, солома. Дом. Мы хотим что-то сделать в этой жизни. И знаете, я общаюсь с многими людьми, и многие говорят, зачем мне? Я хорошие дела делаю, это мне достаточно. И в виде, снаружи, то строение, которое они в жизни своей делают, оно не отличается даже тех людей, которые в церкви, потому что они оба делают добрые дела. И их, как бы, то, что они делают в жизни, она красиво, замазана красиво. Но приходит тот момент в жизни, когда все обнаружится. Тот, который строил и хотел показать, как будто он хорошую жизнь строит, красиво все делает, он просто добрый человек. Нет к нему никакие претензии, но главность или и суть здесь в том, на каком основании мы строим. Да поможет нам Бог. Пойдем мы сейчас молитесь, чтобы Бог, и в этой молитве придем к Нему, чтобы Бог приготовлял наше сердце к этому служению, чтобы Бог дал нам открыть наши очи и видеть, на каком основании мы строим. Чтобы наше, просто не было такой фасад красивый, но чтобы наше здание, оно было действительно из этих драгоценных камней, из золота, из, из, здесь как написано, золото, из драгоценных камней и серебра.